А кто вы, собственно, такой? Я Тля. В синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения? Скажите, вы еврей? Пожалуй, нет. вечно. Есть эксперимент Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Вы манихеец Я комсомолец Нам дан хаос Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить, вы Люцифер